Привет! Я Тарья Полякова, кураторка выставки «Нормальная дочь». Я придумала эту выставку, в основе которой пошел мой личный опыт и моя личная дочерняя история. Когда я рассказывала другим художницам про тему этой выставки, она нашла очень большой отклик, и я поняла, что мы имеем дело с каким-то продуктом креативно-бессознательного, можно сказать, по юбе. Вот. С таким культурным конструктом, который мне очень интересно было анализировать. Потому что очень интересно узнать, как другие женщины обходятся с нормальной дочерью, с которой тебя постоянно сравнивают, с этой идеальной картинкой, которая уже есть у наших мам, у наших родителей, порой еще до нашего рождения, когда весь наш путь уже прописан. Что же делать? Я выбирала для себя бороться с этой нормальной дочерью, но другие женщины поступали иначе, кто-то хотел переплюнуть в эту нормальную дочь, кто-то хотел убежать от нее, кто-то пытался наоборот на нее походить. Вот. И в результате этого получилась выставка, на которой девять художниц рассказывают о своих способах преодоления этого такого острого, отболевшего конфликта, которые очень много чего рассказывают о том, какие представления существуют в головах у людей, в России, у родителей, о том, какая должна быть молодая женщина, какие ожидания на нее накладывает общество, какие ожидания на нее накладывает социум. Вот. Поэтому приходите посмотреть на то, что у нас получилось. Я вас очень жду.